Здравствуйте! Этот видеообзор будет полезен тем, кто выбирает балансировочный станок класса премиум с высокой производительностью. Представляю вам балансировочный станок Galaxy Plus. Galaxy Plus позволяет обслуживать широкий диапазон колес. Расширить диапазон обслуживаемых колес позволяет комплект Jeep. Он состоит из конуса и дистанционного кольца которые входят в стандартный комплект поставки балансировочного станка Galaxy Plus. Благодаря высокой точности измерений, балансировка колес на станке выполняется за один цикл. Набор технологий, реализованный в Galaxy Plus, позволяет качественно и быстро балансировать любые колеса даже начинающим мастерам. Технология Direct3D позволяет выполнять прямой ввод параметров плоскостей установки грузов. Для ввода параметров колеса нужно подвести электронную линейку к месту установки груза. Запуск измерения может быть произведен опусканием кожуха. На основе полученных данных станок точно рассчитает необходимую массу корректирующих грузов и их положение. Слева 10, справа 25 Для точной установки груза вы фиксируете его в зажиме, выдвигаете линейку до звукового сигнала и прижимаете к ободу. Для установки второго груза вам нужно толкнуть колесо. Станок автоматически довернет его в нужное положение. Груз также может быть установлен с помощью линейки. В процессе балансировки мы не нажимали ни одной кнопки. Технология No-Touch в действии. Она позволяет балансировать колеса с максимальной скоростью. В меню балансировочного станка вы можете выбрать удобный способ установки грузов. На 6 часов, 12 часов или линейкой. Технология Автолу обеспечивает повышение производительности станка. Galaxy Plus автоматически определяет схему установки груза в зависимости от типа колеса. В станке реализована технология управления трехфазным двигателем S-Drive, которая обеспечивает низкий уровень вибраций, стабильную скорость вращения, плавный разгон и мягкое торможение, доворот колеса к месту установки груза и удержание его в этом положении. Станок оснащен подсветкой и лазерным указателем для установки груза в положение на 6 часов. Подсветка будет включаться и при очистке места установки груза после выполнения измерения дисбаланса. При необходимости вы можете отменить автоматический переход в режим очистки. Galaxy Plus обеспечивает профессиональную и эффективную работу с литыми дисками. Сохранять эстетичный вид колеса и прятать липкие грузы за спицами диска позволяет функция сплит. Проблему большого значения дисбаланса решает функция оптимизация положения шины на диске. Осваивать Galaxy Plus и работать на этом станке легко и удобно. Очевидно, во время интенсивной работы вы оцените проработанный интерфейс, пульт управления с энкодером и эргономичную рабочую зону. Управление станком происходит удобно и быстро. Лечевое сопровождение Galaxy Plus привлекает клиентов. Станок оповещает о завершении балансировки, озвучивает массы грузов. слева 10, право 25 право. На станке Galaxy Plus вы можете одновременно обслуживать до трех автомобилей. Когда вам будет необходимо, можете посмотреть отчет об установленных грузах или записать его на флеш-карту. Станок ведет подробный учет от балансированных колес и установленных грузов. Профессионально предлагать дополнительные услуги вашим клиентам позволяет функция измерения биений диска. Измерение выполняется с помощью специального ролика, который входит в комплектность станка. Станок наглядно продемонстрирует необходимость ремонта диска или его замены. На Galaxy Plus можно балансировать мотоколеса. Для этого нужно будет воспользоваться мотоадаптером. На станке Galaxy Plus можно выполнить компенсацию дисбаланса адаптера. Для проверки станка в Galaxy Plus реализована специальная функция – мастер проверки и калибровки. Провести необходимые калибровки вы можете самостоятельно. Для этого нужно просто следовать подсказкам на экране. Станок Galaxy Plus защищен от бросков напряжения технологией Power Guard. При кратковременном скачке повышенное напряжение подавляется. При продолжительном броске станок автоматически отключится, подав звуковой сигнал. Подсветка логотипа на бампере подчеркивает статус шиномонтажной мастерской и привлекает внимание автовладельцев. Точность балансировочного станка Galaxy Plus подтверждается тем, что он внесен в государственный реестр средств измерений. Приобретая балансировочный станок Galaxy Plus, вы получаете квалифицированную техническую поддержку от компании CIVIC, которая является разработчиком и производителем данного оборудования. Сайт сайте civik.ru вы можете подробно ознакомиться со всем ассортиментом нашего оборудования. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, смотрите новые обзоры.